Мы находимся на дизайн-конференции и сейчас пройдем по нашим спонсорам и партнерам, посмотрим, что они предлагают, ну и вообще посмотрим атмосферу. Наши давнишние партнеры вот представляют такую интересную глыбу или стол, я даже не знаю, что это такое. Смола плюс натуральное дерево. Обычно они угощают. Девчонок дизайнеров привлекает внимание. Камень, в дерево, все вместе, все в одном. здорово тоже слэп. В общем, ребята, молодцы. Так, здесь целая футбольная команда. Made in Italy. Кейс с ручками ручки для дизайнеров, чтобы можно было показывать клиенту и продавать, зарабатывать деньги, а клиенту поставлять качественную продукцию. Как все нормально у вас? Заполняйте анкеты, собираете. Все прекрасно. Все отлично. Дизайнеры подходят, лотерея есть. Целая, да, получается? Все супер. анкету, участвуйте в Мы сегодня разыгрываем классное вино и супер приз, это Отлично. Здесь висят какие-то шкуры. Непонятно, интересно, что это. Сейчас узнаем. Как тебе теленочек? Шкаф гардеробная, не будем отвлекать, шкаф, насколько я знаю, уже имеет своего хозяина, покупателя. Дизайн волховец, сделали специальную фотозону, давайте посмотрим, как работает технология. Нарезается несколько слайдов и дальше потом склеивается, девчонкам очень нравится, для селфи отлично. Склеивается несколько кадров, да? Можешь показать? Да. Классная штука. Волховец, сделали фотозону интересную ну как у вас дела отлично все отлично все получается да, как и собираете будет. контакты показываете коллекции классические современные проводим конкурс на лучший пост на самый креативный текст фотографии будем дарить. молодцы идеи супер все классно жарко, отлично жарко. керамическая плитка буклеты завод Надежность, качество, результат. Еще одним партнером представляют керамогранит и обои. Пеночка, обои, акцентная стена, фестерина. Здесь никого нет, да, сейчас? Значит, друзья, Imaginarium делает очень интересные детали из металла, камня, стекла, собственно, производства и собственного дизайна. Пока не будем отвлекать. Красиво все, симпатично сделано. С жалюзи? С жалюзи, да. да. Расскажете, покажете, на чем специализируетесь. На ставнях. В чем особенность ваших ставней? Кстати, Я такие наставни. ставни очень часто ищут в проекте. Я лично искал для проекта, было тяжело найти. А вы уже делаете. Да, из, мы из единственные, чего они? кто делаем. Я Райки. вас тогда не нашел. Они могут быть любого размера, да? Да. Из чего они делаются? Массива дерева, из МДФ и из пластика для внешних установок. Собирайте контакты? Конечно. Здесь что? Элегран сделала зарядки. М -м -м. Такое место, место силы М -м -м. с зарядками получается. Сбор всех севших телефонов в одном месте, ну и дизайнеров по совместительству. А вот и сами ребята компании «Легрант». Приветствуем. Приветствуем. Мне, кстати, нравится, да, что каждый практически участник что-то придумал подготовил. Это очень здорово, да. А это раздатка, да, у вас, да. которую вы даете? Вот, все, подготовились. Умные диваны. Здравствуйте. Как у вас дела? Что вы делаете? Мы представляем, представляем... дизайн-радиатор, полотенцесушителей, Самый крупный магазин. Радиаторы, чем они, чем они знамениты? Тем, что они используются не просто как отопительный прибор, а именно как интерьер. Как пример получается. Да, интересно. Интересная, необычная идея. Вот э, слайн, да, или ржавый какой-то, да, металл. Варианты вообще различные. Камни и стекла. То, что предоставляет завод. То есть, если, допустим, у вас есть какие-то ваши решения, завод готов рассмотреть. Чье это производство? Это Россия делает. Мария, мы вас отвлечем на секундочку? Да. Мы да, к вам да. пришли, у вас так было столько всего интересного. Да. Скажите нам, когда чем вы занимаетесь, что за компания, что вы представляете? Меня зовут Карпачел Мария. Я руководитель бренда My Imagination Lab. Мы производим мебель из металла, индивидуальная, по индивидуальным эскизам и размерам. Плюсы в том, что Клиент выбирает полностью столешницы, комплектующие, цвет, металла, форму, полностью со мной разрабатывает конструкторскую часть. Как отличить хорошее качество от плохого? Потому что профессионалы Постыка. знают как. Постыка. А вот приведи пример, как, какие Давайте должны я быть я стыки? Это шмон, глубокий глянец, камора. Многие думают это камень, это срез дерева 4 мм. Вот это глубокий глянец. Чтобы вывести глубокий глянец, как столешницу, но это нужно простую. Здесь нет волосков, паутинок, каких-то пылинок, ничего. Соответственно, полированный нержавеющий стали. У наших клиентов не возникает вопросов, а почему у вас а, углы с кругом идут внутри? У нас хорошие. У нас здесь действовали, совершенствовались с 15 -го года. Получилось, Первые да? У нас были ага. годы экспериментов, но сейчас, естественно, мы работаем на высоком уровне. Сколько стол такой для примера стоит? Консоль, Консоль 80 тысяч? А. А вот это, это что, это настоящий? 000. Это Патагония, это гранит. Работает просвет, его можно подсветить. Краконим, он, да? Да, да. Если вы обратите внимание, здесь 3D-объем. Про... Их тут нет. Все прожилки в 3D-объеме. Значит, художник берет стекло, полностью акрилом заливает руками, без всяких машин, без всего. После этого он заливает краску. И для того, чтобы сверху положить стекло и 3D-объем, мы фрезеруем полностью второе стекло. Боюсь, спрашивать, сколько это стоит? 164 тысячи комплект. Вот и эти есть. две, вот два стола, да? Да, комплект. Но если бы эти столы были даже с каким-нибудь дорогим камнем, 120. То есть дешевле, это ночная работа просто. Спасибо. Спасибо большое. Как у вас дела с дизайнером? Все подходит, Я смотрит? Беру. Все Я хорошо? Резидки, контакты, да? все беру, все беру, да. Все хорошо. Отлично. Куча нас есть отвечает. интерес, да? Прямо здесь да? вообще. Прекрасно. Нет, во-первых, узнают. Во-вторых, многие не подходят. Я объясню, почему это уже не, не на первой выставке. Они думают, что это Италия, что это превосходство. Надо написать большими буквами. Есть, мне не нужно Италия. Просто да? нет, made in Moscow. То есть это нужно писать. Я потому, думаю, что... даже не надо писать, надо сфоткать стенд нормально. И чтобы было понятно, что это у вас делают. И тебя там как-то что-то делать. Ну или я делаешь, сфотка. или стоишь. Они просто, они думают, что это Италия. Не, не, вот сюда повесить. Я не в Италии, я у нас. А -а -а. Будет супер надо писать, да, что да, не Италия, фотка просто, вот все, это решит вопрос. Кстати, хорошая тема, что только из-за этого, получается, вы теряете, это да, это вот, ну, вот все, вам не супер, не лайфхак. Спасибо. Сейчас находимся на первом этаже, здесь стенд нашей студии, показываем, рассказываем, консультируем, отдаем. Сергей Тимофеев будет выступать сегодня. Готов, все нормально? Ну, что мне готов? Ну, конечно, да, эксперт, профессионал, продают ребята дерево, стекло в интерьере, обсуждение профиля разные, каре-ливинг, специальная обстановка для дизайнеров, готовые предметы интерьера и целая обстановка, сделанная немецкими дизайнерами. Вот здесь интересная тема, виртуальная реальность, здесь можно, что мы сейчас делаем, берем предметы, кидаем, ходим, смотрим, все как в жизни. Рассказываем, общайтесь. Да, здесь у нас компания Алекс, расскажите, что делать, чем занимаетесь? Наша компания это эксклюзивный поставщик трех брендов немецких. Минео, Хара и Терхерна uh -huh. это знаменитые бренды, они входят в пятерку практически доска, инженерная доска, виниловые полы и есть еще своя эксклюзивная дизайнерская коллекция, Отлично. в которой используются лучшие наработки, которые есть в дереве, ламинате uh -huh. и виниле Какое, по вашему мнению, покрытие самое интересное? Самое интересное, то, что вы взяли... Самое необычное посылку. вот это, да? Это необычная история, Торцевая. это торцевой паркет он есть еще вот в таком виде, это бесцветное, под лаком, это то, что они начали делать, но это не отдельные квадратики, это инженерная доска 180 на 2, 200 миллиметров. Доска готова к укладке, и сейчас сделаны три новых дизайна под маски. делает никто в Европе, ну и никто в России. Поэтому Контакты их дизайнеров? Мы... Очень рады, что мы Самые дизайнеры собирают наши контакты. Вот что рады, в ага, от многих эффект. других выставок. Это, кстати где приходится да. каким-то образом просто чуть ли не затаскать, я извиняюсь за выражение. Дизайнер. Отлично. Поэтому мы очень довольны. Покрытие, да, получается, различные декоративные. Можно сделать и рисунок, и необычные такие. Тема. Мы сами производим в России декоративную штукатурку. И сами наносим. Да, мы ее. единственная компания в России на данный момент, которая занимается от начала до конца от производства до нанесения непосредственно покрытия на стены. Да, а то обычно купишь, и кто-то ну, там да. будет совито тебе да, делать. Работаем мы по всей России, то есть мы везде открываем собственное представительство. И тем самым. Организован движение дизайнер-дилер. Работаем без посредников, каждый дизайнер может напрямую работать с заводом-изготовителем. Что это дает? Это дает стартовую скидку 30% полностью ага. с покупки материала. Это когда есть возможность самим в себе там, поставить в офис да, и да, показывать да, клиенту да, сразу же да. на реальных образцах. Да, ну, очень здорово да, для вот. тех, кто Также, использует. Э, из новинок хотел бы вам продемонстрировать да, на... давайте. наш материал, который все называют микроцемент, но угу. дело не только в микро. В цементе, а в самом защитном лаке, который используется для этого покрытия. Этот лак гарантии 5 лет используется на парк кухонь, в ванной с прямым контактом. Его можно использовать не только в паре с микроцементом, но и с другим, другим декоративным mm -hmm. покрытием. То есть с, шелком, с А он отличается, да, по составу или нет? А, Именно вот этот микроцемент? цемент? Микроцемент, да. А, от обычной штукатурки. Да, потому что микроцемент, он марка C600. Это очень прочное покрытие, по которому можно резать. А ножом. сколько такая штука стоит? Квадратный метр материала полторы тысячи рублей, работа ну, в каждом регионе по-разному. Ну, вот. примерно в Москве сколько? В Москве мы берем за стену тысячу рублей за квадратный метр, за пол полторы тысячи рублей. То есть 2 500 под ключ, да, да по стене? И под подготовка должна быть? Под стену должна Ровно. быть максимально идеально. Да. Да. Супер, спасибо, да, отлично. Контакты берете, все хорошо у вас? Да, все все неплохо, нормально, да? Ладно, рад вас. Базальт Компания квест давление различного формата, есть грубая, кстати, красивая, тут пораниться можно, хотя нет, нормально, безопасно. Возможно делать различную вытылку. То есть помимо того, что просто много камней, как у всех, можно еще дополнительно сделать фактуру. Это мало кто делает, выглядит очень свежо и интересно. Здравствуйте, да, у вас что здесь? Расскажите еще немножечко нам для интервью. Компания Кронашпан, производитель ламинированной плиты uh -huh. с ДСП. Для мебели используется, да? Да, мы а, производим мебельные плиты, то есть наши клиенты это мебельные фабрики, uh -huh. а, конечно же, торгующие предприятия, кто сможет потом продавать уже в розницу. Uh -huh. Поэтому а, для дизайнеров мы всегда хотим показать весь ассортимент. И возможности, чтобы... что с ними сделал, да? Да, можно? конечно же, и некие такие вот по сочетаниям даже да, идеи. А кто в основном покупает на какие проекты? В частности, это, конечно же, мебельные фабрики, у которых идет очень много да, продукции, скажем так, конвейером. Mm -hmm. Кухня, шкафы. Год. Кухни, да, шкафы. Вот корпусная мебель из ДСП, из МДФ это фасадные, шкафчики мы открываем. Mm -hmm. да. Ну и сам ламинат это уже именно да, mm -hmm. для конечного потребителя готовый продукт. Как у вас идет выставка? Выставка хорошо, квест у нас интересный. Квест проходит, да, вы задание мы сделали. Задание сделали найти элементы из ДСП и ага. из ДВП. Как Я справляется знаю, что дизайнер дизайнеры у нас? дизайнеры очень сложно дружат с материалом, они рисуют красиво. Очень интересно, когда в конце мы показываем, что... Правильный ответ. Из ДВП. Они так... Реагирует идеально, что мы это даже теперь еще и знаем, да? То есть, это э, большая польза Отлично. из этого квеста. Да, здорово, что активности есть, квесты. Да. У нас внимание, подходят да. соседние стенды и Тоже, говорят: да? что же вы им задали, что они всю экспозицию да, у вас вот. проходит, они ищут. Как практически найди кота. Да, скажите классная такая тема получается, да? да? Не, не просто там визитками обменялись, классная. а по взаимодействовали, да, поработали, да, да, да. запомнили соответственно лучше. Да, да, да, и мы от них много узнаем, потому что Запросы, как бы да? они не процесс. сказали, а -а -а. А в процессе разговора они нам рассказывают, с каким конкурентом они работали, кто у них на слуху, mm -hmm. это вот мы. Такие страхи, опасения, было... желания есть, может быть, в этой теме, вот, да? Вот-вот. То есть в коммуникации мы тоже с ними, да, для себя узнаем. Да, интересное. я рад, молодцы. И наши друзья рассказывают э, дизайнерам о различных смотрел? профилях. С компании Arlight мы уже снимали Хорошо, видео да, и не одно я видео. Буду. Вот Сейчас есть новые профиля, которые представлены здесь. широчайший выбор осветительного оборудования. Да, Самый очень все красиво, технологично, светильники, любая лента. Подробно о компании и о особенностях есть на нашем видео. Можно посмотреть. Как у вас дела, все ли хорошо? Отлично. Квест работает, да, все квест отлично. работает Я вижу, вы тогда, уже да. насобирали да. тут целый. Да, целые. у нас да. Да. нет, производим визитки на месте. А, уже способом. когда? Да. Супер, супер. Да.